А вы любите грузинскую кухню? Я ее очень люблю. Что они творят с мясом? Это... Я не был в Грузии. Мне достаточно даже тех картинок, которые можно увидеть и видео в интернете. Просто какое-то волшебство происходит с мясом, травы, как они смешивают, как они э, смешивают э, приправы. Возьмите, загуглите, грузинская кухня и выберите картинки. Как только открываешь, у тебя уже желудок начинает вот так вот работать, сжиматься, слюна начинает у тебя под языком скапливаться. Обалденно! Я хочу сегодня приготовить чкмерули называется. Я знаю, что у меня есть несколько подписчиков из Грузии. Если увидите этот ролик, пожалуйста, отреагируйте, правильно я сделал или неправильно. Я никогда не готовил это блюдо. Посмотрел много разных рецептов. Выбрал какую-то концепцию для себя. Понял одно что готовится оно с маленьких курей, да, режется на 4 части, жарится там и так далее. Я немножко решил изменить этот процесс. Я буду готовить с окорочков, что очень важно, только с окорочков. И из окорочков не останется только мясо, только мякоть. Потому что кости, я удалю. А как я это буду делать? Давайте посмотрим. Мясо получается вот таким. Вот это один окорочок. Без костей. Ребятки, не мешайте, пожалуйста. Итак, как же удалить? На самом деле очень просто. Проще не придумаешь. Берем маленький нож. Обязательно должен быть очень острый кончик ножа. Берем, делаем надрез по кости. По одной и уходим на вторую. Вот таким образом. Теперь. Сейчас я хочу освободить ногу. Делается это достаточно просто. Все. Освободили. Теперь отрезаем мясо от кости если хрящики останутся на мясе ничего страшного все основные кости мы удалили ну, здесь еще остается у нас вот, такая вот тоненькая косточка тоже легко удаляется все осталось мясо без костей выкладываем мясом кверху и подсаливаем мясо подсаливается берем большую сковородку разогреваем ее максимально берем сливочное масло масла много надо Также надо много чеснока. Несколько зубков я прям в масло брошу сейчас. добавлю немножко подсолнечного чтобы сливочка не горела Пока курица жарится, четвертый кусок уже в сковородку вместил. Она сжалась так, как надо. Не думал, что поместится, поместилась классно. А теперь я перейду к следующему этапу. Мне понадобится ступка. Чеснок. Чеснок придавим просто. Чуть-чуть стук я сейчас его разомнем. Теперь добавим немножко слива и продолжим давить. стало время заканчивать приготовление. Вот смесь, которую я в супке перемолол, добавляем сюда. оставшиеся сливки есть и миллилитра еще чеснок просто придавленный ножом Думаю, абсолютно не будет лишним. Перец. Воду, наверное, добавлять. Хотя нет, добавлю. Пусть чуть-чуть пропарится. Чуть-чуть сейчас добавлю водички. Немножко. Убавляем температуру. Еще раз проверяем, все ли у нас хорошо тут. Накрываем крышкой. Ну и пускай... 10 минут 10 точно потомится по моему готово Уважаемые грузины, напишите, пожалуйста, в комментариях, получилось ли у меня приготовить ваше национальное блюдо. Чмерули. Чмерули. Мне очень нравится идея. Я взял пури. Хлебушек грузинский. Мне нравится как-то макать вот в подливку можно. Подливка безумно вкусная. Курица, уверен, тоже бомбовая. В общем, ребят, сейчас попробую. Все, подписывайтесь. Будем делать вкусные ролики. Грузинам привет!